Я вам покажу как заснять видео в YouTube. Многие, у кого есть свой канал, ой, ну у кого есть свой аккаунт... <свы> аккаунт, у кого есть свой аккаунт, хотят заснять видео. Сейчас я покажу, как это делать. Берем, если хотите, чтобы видео было лучше выглядеть, подключаем э, зарядку к телефону. У вас на телефоне э, Передача только зарядки, передача файлов, передача фото. Вы нажимаете «Передача файлов» и все. Нажимаете кнопку «Создать», добавите видео, Выбрать файлы. Если у вас вот здесь вот окошечко высвечивается, вы закрываете. И у вас должно вот здесь вот высветиться. Вы берете свой телефон, нажимаете, вот, ваша внутренняя память, идете вниз. Находите ДКМ, вот это. Нажимаете и в камеру. Здесь снизу, здесь снизу фотки. Но не снизу, вот это видео все. И это уже надо и выкладываться. выбирать это. Нажимаете и открыть. На этом все. Всем пока. Дальше вы сами можете разобраться. Монтированием контент. Всем пока.